год и мы решили съездить на Арбат. Мы вы... у нас была зима. Сейчас мы находимся за Запорожской областью уже за Васильевкой. Хочется вам показать качество наших трасс. Рядом со мной водитель. Хорошая О, трасса, трасса, трасса не космос, но классная трасса. Хочется сказать, что в принципе мы за 40 минут доехали до Запорожья трасса отремонтирована и хочется отметить то, что все-таки сделали эту трассу очень быстро мы прекрасно помним как в прошлом году конечно ехать было очень сложно, это мягко говоря эмоций было много когда ты довела на эту дорогу хотелось съездить на горячий источник, но ну, получалось э, получались эмоции не очень положительные. Сейчас хочу вам показать эту трассу. Трасса сухая, почищенная, хорошая. Э, но ну, одним словом ехать можно. Нет, хорошо, отлично, Хор прекрасно. Идеально. Прекрасно ехать. Да, идеально даже можно сказать. Конечно, э, критиковать можно всегда. Потому что, ну, пока мы не живем, пока мы не критикуем, э, то, что какие-то там мы видим э, горбики, то, что неровно едет, то, что невозможно э, выпить стакан чая. Но это, это шутки. Сейчас показываю, друзья, трассу. Я... Я... Возразумите, как мы его переключили. Там кусочек. такие есть. Нажми на него, это вот она переключится на заднюю карту. Чистая, хорошая. А видно? Не комфорт показывать. Прекрасная трасса. Замечательно. Трасса у меня очень много знакомых автомобилистов, которые ездят и говорят, рассказывают, говорят, ну как бы не хотелось, в принципе, сейчас дороги сделаны. Переключись на трассу. Я не знаю, как переключиться на трассу. Шучу, там такие есть, такие. Сейчас одну минуточку разберусь, как как переключить на трассу, на камеру, на камеру то есть, да. Там, кружочек. кружочек. Нет. там не, не, не, не, не, знаю. Пунктиром. Надо кружочек. разобраться. Пунктиром. Пунктиром есть. Кружочек пунктиром. Пунктиром нет. Ладно, показываю, показываю так, как пока получается, потом научусь, буду, буду лучше показывать. Дело в том, что очень много у нас знакомых. Один. Говорит, говорит, ты представляешь, я могу сесть и, и спокойно поехать к своим родственникам Мариуполь. Я, говорит, могу сесть и спокойно сейчас. Вот за что, за что? Ну, за это хочу сказать, что все-таки да. хочется сказать спасибо. Мы проезжали, друзья, Запорожье. Потом я чуть позже смонтирую и брошу вам мост. Тот, который... Объездной мост, который стоял еще со времен э, Януковича. Очень долго они вначале рассказывали о том, что старый мост, э, там где ГЭС, э, его уже надо ремонтировать, что он в аварийном состоянии. Это нам рассказывалось. Э, потом все-таки в конце концов повернули денежные потоки и начали делать объездной мост. И сегодня мы проехали этим мостом. Э -э прекрасный мост. Он ехать. Еще не, вот не, <связь> еще он не закончен, он да, уже но уже ехать, ехать уже приятно. Дороги сухие, э -э солнышко, ветер, выезжали от нас, снег лежал. Э -э а, ну, здесь, в принципе, вот, как-то оно я меняется да. Здесь тоже Но мы больше видим снег. Есть снег Есть Мышл дорога снег. Дорога неплохая, мы подъезжаем к Мелитополю Мышл. Друзья, такие дороги Такая дорога э, Запорожье-Мелитополь Я вам показала качество этой дороги кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь, друзья, ставьте лайки. И до новых встреч в эфире. Всем пока!